Привет, народ! Вещает Антон. Транспорт – это круто! Видео о нем круто вдвойне. Сегодня мы снова окунемся в мир всяких крутецких тачек, мотиков и прочего. Классно проведем время и глянем кучу новых видов транспорта. Окей, не кучу, а всего 20, но это не столь важно. Предлагаю вам налить себе кружечку чая и захватить вкусняшек. Не забывайте поставить лайк и проверить подписку на канал. Если ваша кнопочка подписаться еще красная, то обязательно нажмите на нее – именно так я смогу понять что мой контент вам нравится также в каждом видео я задаю вопрос по поводу какого-нибудь транспорта я делаю это для того чтобы вы откликнулись в комментариях жду вашего мнения там а также не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей погнали Итак, просто посмотрите на эту крутецкую подводную лодку я считаю ее просто бомбической у нее безумно странная форма но это даже прикольно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 Окей, okay. посмотрите на этот классный вездеход. Да, именно вездеходы занимают отдельное место в моем сердце, потому что они всегда представляют из себя что-то необычное, классное и универсальное. Этот вездеход выглядит так, как будто вылез из мультика. Вместо колес у него по традиции гусеницы. Да, как у танка, только на вездеходе. Кстати, эта штуковина сделана полностью в зеленом цвете. Зеленый цвет есть и снаружи, и внутри. В салоне вездехода весьма уютненько. Хватит места на несколько человек.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 Наверное, не особо удобно постоянно держать голову поднятой. Ну, на самом деле велик прикольный. Но сказать о нем особо нечего. Давайте уже перейдем к следующему транспорту. И звание самого пафосного транспорта дорог получает Да, вот этот трехколесный автомобиль. Ну согласитесь, выглядит он захватывающе. Это мягко говоря. Ощущение, конечно, что бюджета хватило лишь на переднюю часть, поэтому пришлось экономить на задних колесах и салоне. Ну и ладно. В этом-то вся и изюминка. Просто посмотрите, насколько эта тачка крутая. Почти уверен, что каждый бы хотел на такой прокатиться. Хотя, для чего я гадаю? Прямо сейчас спуститесь в комментарии и напишите туда, хотели бы прокатиться на таком льве? Если да, то можете накидать вариантов, где на нем можно проехаться, чтобы люди удивились. Я бы поехал кататься где-нибудь в парке. Если остановит, то можно сказать, что это не машина. Ну, всего три колеса же.